25-26 лютого 2017 года в секторе динамической стрельбы ССК «Практика» прошел матч открытия сезона 2017 с Рушницей «Зимовая спека-2017». Мы с моими друзьями организовали этот матч. Изначально планировался этот матч как мини-матч на 4 упражнения, но потом решили его несколько расширить. И этому очень рады, потому что у нас на этом матче достаточно широкая стрелковая география. Організатор матчу Стрілецький клуб Практика. Директор матчу Литвиненко-Ігор. Технічне забезпечення матчу Семенюк Дмитро. Дизайн прав Литвиненко-Ігор. Пахомов Олег Лякін Дмитро. Інформаційний партнер матчу ZNP Group. В матчі взяли участь 50 стрельців з Киева, Одеси, Дніпра, Львова, Чернівців, Сум, Житомира та Борисполя. Серед них были две девочки, один юниор. На стрельців чекало 6 динамичных прав – одна коротка, четыре средних та одна довга. Загальною кількістю у 80 мишеней. Было открыто три классы: стандартный, стандарт-мануал та открытый. На матчі працювали 12 судів та 10 хелперів которые восстанавливали мишеневую обстановку. Только что стреляли матч первый в этом сезоне. Матч был очень динамичный. Упражнения техничные, короткие, все разогрелись. Я думаю, это хороший задел на новый сезон. И спасибо Игорю и его команде за прекрасно организованное наше стрелковое время. Незважившись на то, что зимова погода вносила свои особенности в проведение матча, судівські бригады работали четко и тайминг матча не вибився с графика. Первый пострел был сделан о 9.45, а финальный – о 13.00. Считаю, что матч получился. Мы не хотели делать его излишне сложным. Это все-таки матч, первый матч этого сезона. Сам матч дуже, дуже сподобався, хотя шесть прав, но не неповторна, цікава, своими цікавими моментами, е, великий, великий плюс дизайнерам прав, молодцы, это ну, было надзвичайно цікаво. У меня это первый матч после зимы, после того, что я сезон закрыл, сделал себе великую перерывку, десь из стопа до теперь. Дуже добре, дуже добре велитися в колектив з ритом, побачити людей, з якими вже не бачився більше ніж півроку і та, та, згадати ту атмосферу, цей дух змагань. Традиционный шашлык и горячие напои скрасили стрельцам час ожидания и верификации результатов. В первую очередь хотелось бы отметить наших девочек, которые, невзирая на погоду, невзирая на длинный перерыв в тренировках, все-таки нашли в себе силы и пришли к нам. Первое место в классе опыт занял Виталий Василь. Первое место в классе стандарт мануал Шаповалов Алексей. Первое место в классе стандарт занял портянка Павлов. Открытие сезону удалось. Дякуємо стрельцам и судьям и ждем вас на наших следующих матчах.